Друзья, всем привет. Удаляю канал. Снова поездка в Москву. Силовые Дэвида до конец воркаута и еще очень много всего, поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Сегодня будет реально много всего. Куча новостей. Это то, чего вы реально ждали, а то меня... о чем меня спрашивали. Так что здесь у нас воркаут-площадка. Здесь у нас лонгслив от воркаут-шоп. И мы затестим его. А также у нас есть еще кое-что. У нас есть апгрейд. Вот эти перчаточки спасали меня... Наверное, тренировок 10, когда тренировался на улице. Но что с ним происходило? Когда вот такая погода, когда везде валит снег, когда везде холодно и мокро, они начинают очень сильно намокать. Но ребята из Workout Shop подогнали нам тофы и перчаточки. Workout Z2. Это значит, что сегодня мы будем реально прокачены, потому что здесь, в местах, где чаще всего образуются мозольки. Специально двойной слой кожи, для того, чтобы не иметь никаких проблем. То есть, ты можешь просто подойти в любое время. Холодно, не холодно, схватиться за турникой сделать выход. В помнит, у нас был записан элемент, это 10 выходов на две. Я не указывал, в какой технике их делать, но я постараюсь сделать довольно чисто. Честно говоря, довольно того уже не пробовал делать. Вот так уж получилось, что сегодня у нас есть турник, есть перчатки. Поехали. Турник Шаг номер один. Шаг номер два. Та-дам. Годнота. Топовая площадка. И сегодня я хочу закрыть все воркаут элементы. Попробовать все. Закрыть не знаю, но прошло, наверное, тренировок 10, как я уже говорил, воркаута. Все пошло не по плану, как она обычно бывает. Поэтому сегодня крайняя тренировка воркаута, скорее всего, последняя. С воркаутом я, скорее всего, прощаюсь. Слишком много, скорее всего, но что поделать. 1, 2, 3, 4, 21. 21 элемент, и первый это подтягивание к поясу 5 раз. Поехали, сразу. Телефончик сюда, чтобы не заверзнуть. же похоже на мысль. Подожди. <сих> Два. Три. Четыре. И последний. <сих> Окей. Минус элемент. Что у нас дальше? Кто это, блин, писал? Давайте я вообще объясню, что здесь реально происходит. Почему я бегаю туда-сюда, небольшое такое динамика. В общем, новость один. Мне, скорее всего, придется реально удалить канал, это связано с тем, что 5 лет назад я очень сильно накосячил, когда я его создавал. YouTube очень сильно поощряет авторов, которые постоянно, регулярно делают свой контент, снимают видосы, хорошо оптимизируют. Изначально мой канал создавался на английском языке, и, соответственно, аудитория для ранжирования была английская, англоязычная. Поэтому, когда я начал записывать видео на русском и начала появляться вот эта самая аудитория, вы начали смотреть, YouTube немного не понимает, у него такое ага. Канал английский, но почему-то смотрит русский, что за фигня? Почему так происходит? И поэтому он ограничивает показы, показы падают, и канал продвигается не так сильно. Поэтому сейчас бахнем выход на Бьяуске. Кстати, я никогда не делал выход на ярусским, это первый попыточка. Окей, okay. вот, поделиться. Две, пять, шесть, семь, последний, пять. Минус элемент. Следующая новость – это то, что я снова в Москве. Я снова в Москве, наконец-таки. и я хочу сделать прямую трансляцию, это будет первый стрим на YouTube, я обещал его еще, когда у меня только было полторы тысячи подписчиков, потом на две подписчиков, потом на две с половиной тысячи подписчиков, потом на три подписчиков, а сейчас уже почти три с половиной, и до сих пор ничего нет. Итак, да, друзья, первое, перчаточки. Такие вот перчаточки для занятий зимой у Workout Z2, это новая моделька, у тебя она удаваться заценена, как она сидит сразу на правую руку. Размер я указал L, -ку. она реально тёплая, потому что здесь внутри такой вот небольшой начес подкладочка так что зимой будет очень годно и также водоотталкивающий материал. Итак, ребят, небольшой тест, насколько жёсткая настал ледовься с водой. Сейчас посмотрим. Да что вода просто хоть истекает и собирается вот так вот хапенько. Круто. Следующий элемент это выход на брусьях 6 раз. Я делал, по-моему, только раза два или три. Но перед тем, как мы это сделаем, немного о самом лонгсливе. Следующая. Такая ну, браслетика без браслетика. Workout Russia. И long sleeve. Workout. Размер Элька. Я хотел себе черный лонгслив еще утро но это получилось не так. А вот насчет workout. Варкава должен зайти, пришло время изменить себя, лейбл бирочка Во-первых, он черный Размер Элька. Сидит он довольно неплохо. Как он сидит? Отлично, он кстати, сидит отлично На самом деле, когда я его брал, я думал то, что он будет на ней висеть, но вроде бы вроде как четко, вишнет посадочка все шикарно, кстати, он довольно плотный, у меня есть вам следит под Роутус Дрим, беленький, и он довольно такой легкий, и ткань тоненькая Здесь Довольно плотная ткань, он сам по себе тяжелее и если вы занимаетесь на улице, вот я думаю сейчас весной будет самое оно, серьезно, сейчас на улице, наверное, минус 2, наверное, может быть, минус 5, не знаю, с нишище валит и как бы вроде не холодно, ручки мерзнут, это мерзнут вот эта рука, потому что здесь перчатка защищает, а здесь рука мерзнут. поэтому я ее надену. Здесь мы видим надпись Workout. Ничего лишнего. Много раз я уже зафорил этот дубль и сказал ничего лишнего. Поэтому ничего лишнего, воркаут, чисто надпись. Это, кстати, принц. Не вышивка, выглядит тоже четко. Сзади то же самое. Там уже легендарный герб. Чуть покажу ближе. Это самый человечек с треугольничком, то есть такой кружочек и треугольничек этот герб я даже выш... вышивал, нет, я его не вышивал, я его выжигал на дощечке кто видел, у меня в контакте, по-моему, была такая фоточка, не знаю, сейчас у нас сохранилось нет но в общем, это герб воркаута, насколько я помню это реально легендарный принт Шесть выходов на брусик, поехали опять же, это первая попытка, телефончик лучше уберу let's go поехали а, кстати, это вот так тяжело, на самом деле. Это половина. Окей, тяжело. Когда вы будете делать такие выходы, обязательно замените кисти, потому что они начинают жутко выламывать. Это пятый и последний. И, конечно, это минус элемент. Кстати, перчатки реально справляются очень круто. Здесь полностью кожаная поверхность, что дает офигительные сцепление. Они не скользят. И мало того, что они не скользят, они специально сделали для зимы, потому что здесь мы видим начес. Да-да, друзья, перчаточки чисто зимние. Также у них есть летняя облегченная версия. И, конечно, ссылочка workoutshop.ru в описании. Пятый элемент это передний виз 10 секунд. Ну да. По-моему, тут даже было еще лучше, чем в прошлый раз. У нас осталось парочку элементов и переходим к новостям. Почему я удаляю канал? Потому что моя теория в том, что если я его пересоздам и сразу грамотно оптимизирую, все теги, все метаданные пропишу и начну регулярно публиковать ролики, тогда YouTube будет продвигать это лучше. Конечно, это лишь теория. Конечно, я могу зафейлить, и так это не работает, и типа я просто потеряю аудиторию. Но в последнее время у меня эта мысль довольно навязчивая, она не проходит. Поэтому я думаю, что это нужно попробовать. Я решил попробовать. Поэтому в ближайшее время, у нас сегодня 30 января, в ближайшее время я скачаю все видеоролики, благо интернет-хостели примерно раз... 40 или 400 быстрее, чем у меня дома, перезалью на новый канал. Мы сделаем прямую трансляцию, прямой эфир с ответами на вопросы, с рассказами, в общем, все, что вас интересует. Обязательно залетайте на стрим. Когда он будет, пока неизвестно. Поэтому следите за моим инстаграмом, за сообществом. Я думаю, что в следующем ролике я расскажу, когда он точно будет, я расскажу про канал. И чтобы не мерзнуть, давайте сделаем еще один элемент. А следующий у нас — это флаг. 5 секунд, честно говоря, как я написал вот этот вот элемент, я его даже никогда в жизни не пробовал. Это жестко, Я даже не знаю, как его правильно делать. Тут даже нет оборудования, чтобы его сделать. Да, тут нет лестники. Ну, что могу сказать? Вот так вот флаг уходит в историю. Не сделанным и не завершенным. Давай, сенсор, камон. Он разблокировался. Отжимание в стойке на руках 5А, кстати. Да. Я тоже ни одного не делаю. Ну, сейчас попробуем, что. Кто видел... Всего лишь неделя две или три назад, сколько я уже занимаюсь воркаутом. Ну, продолжу. Я же не мог даже в стойку нормально стать, поэтому давайте заценим вообще, что у нас есть, что мы имеем и как оно пойдет. Да ладно, я же встал в стойку, офигеть. Это было криво, это <ссылка> было один раз. Я даже хочу сделать вторую попыточку. В общем, друзья, Вы все видели. 5 отжиманий в стойке на руках. Не сегодня. Идем дальше. Это был седьмой элемент. Еще столько же. Только x2. Честно говоря, на камере уже зарядка красная. Поэтому давайте хотя бы посмотрим, что у нас осталось, кроме отжиманий. Потому что отжиманий тут нет коврика. Кстати, роллинг, пуш пушапс. Я закрыл все-таки этот элемент. Вот здесь вот, прям. Сейчас. Все, там будет такой эпик-монтаж, типа я его сделал. Ага, в общем, восьмой элемент у нас идет отжимание в стойке плюс уголок. Я его не затащу, потому что уголок в стойке я не делаю. Спичак. А вот спичак сейчас попробуем. А, кстати, роллинг, роллинг, пушапс. Роллинг, пушапс. А, роллинг, пушапс, да, я его сделал. Опа. Здесь написано то, что я должен сделать 5. А я сделал один. Это фейл. Я думал то, что я должен сделать один. Спичак. В общем, суть спичак. спичага. Сделать в том, что... Это почти как стойка, но ноги ставятся чуть ближе к телу, и ты выводишь себя из вот такого положения в стойку. Но здесь ноги сходят. Офигеть! Вот так вот я его и сделал. Я в шоке. Тигровое отжимание, которое, конечно же, я не сделаю, потому что здесь нет коврика. Кого я обманываю? Потому что я, в принципе, не могу его делать. Ну и коврика тоже нет. Отжимание Супермена мы закрыли. Отжимание X Супермен, по-моему, 4. Четыре раза или пять раз. Давай. Он не листает, он просто... А, нет, листал. Пять раз отжимание Икс Супермена. Почти как обычно супермен, только надо руки сделать в таком стиле, и ноги тоже в таком стиле, ну типа звездочка. Сейчас сделаем и расскажу, что будет вообще с любой канала чуть подальше. Поехали. На самом деле это было нормально, типа не тяжело. Минус элемент, окей что вообще будет с каналом, какой план, и чего ждать, на самом деле. Это видео, я надеюсь, выйдет завтра, 31 января, я надеюсь, успею его смонтировать. Дальше будет следующее видео, скорее всего, последнее на этом канале, где я расскажу, когда будет прямой эфир, когда залетать на новый, что вообще происходит, что будет, чего вам ждать. Так что следите за обновлениями на канале. Возможно, это будет прям совсем максимально скоро. И также за моим инстаграмом. ссылочка, на которой также будет в описании. Как и шоп Топовый слив и перчаточки. Огромное спасибо за подгон. Реально, перчатки очень классные. Чопы И руки не мерзнут. Почему я, собственно, отказываюсь от воркаута? Так как теперь я в Москве, очень много времени будет уходить на работу. Скорее всего, мне придется устроиться официантом. Это, конечно, минус восстановления. Минус восстановления означает, что я не смогу тащить три тренировки в день. Из-за этого я подумал, как мне сделать так, чтобы я, в принципе, смог останавливаться, тащить все вместе. И мне пришел гениальный ответ, которому, в принципе, я хотел прийти еще дав давненько, но теперь я принял решение. Пошел он, ну, воркаут, выносливость, все, что бы то ни было. Если ты хочешь стать довольно успешным в какой-то сфере, тебе нужно вкладываться в эту сферу максимум. И я хотел брать все максимально и воркауты, и батлы выносливости, и ice game попытаться выступить и на вортексе и эстетику тащить, и силовые, и положительный и в целом все было четко, и все шло как бы все прогрессирует, я на самом деле восстановился и до сих пор не было перетренов но, я помню как когда-то я сконцентрировался на стейт лифтинге и заметить я сделал прогресс, который не делал никогда в жизни, даже люди, которые Профессионалы стритлифтинга, кто выступали. Они говорили, Диман, камон, даже на фарме такого не сделаешь. Короче, суть в том, что фокус он действительно решает. За то время я сделал просто колоссальный прогресс. И я подумал, а что если на это время, по крайней мере, пока я в Москве, я сконцентрирую усилия на Power Aesthetics? кто спрашивал меня в комментариях, а также личико Диман, когда будет программа тренировок по Power Lifting, по эстетике. Давай заведуемся со стрит стритлифтингом. Это оно. Сегодня я тестирую схему, которая будет включать в себя где-то 3-4 периодизации. Это будет жестко, это будет вынос мозга, потому что если посмотреть на программу, непонятно вообще каким это образом работает это противоречит драму смысла, но я верю, что это может сработать и дать колоссальные вообще прогресс и результаты. Поэтому я немного загорелся, надо посмотреть вообще, что у нас дальше по элементам. И если вдруг это видео начнет обрубаться, и просто пропадет без концовки и без всего, знаете. На камере красный процент зарядки, и в любой момент это может закончиться. 14 пунктом идут куки отжимания, Куки отжимания я уже делал, это отжимания с хлопком. Дальше ацтек. Честно говоря, я не помню, как делается ацтек. В общем, тема такая. Карты памяти заканчиваются быстрее, чем зарядка. У нас осталось минуты видео, поэтому срочно, экстренно я надеваю перчатку. Делаем ацтек и заканчиваем. Поехали. Первая попытка. Неплохо так заходит. Раз, три, четыре. Ну сделали. Надеюсь, сейчас не оборвется. В общем, ребят, огромное всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы это досмотрели, потому что 30 минут прошли очень-очень быстро. Дайте сейчас смонтировать. Ждите видео. Мы в Москве. Новый план скоро. Новое видео скоро. До встречи.